Всем привет! Я Анна Гончарова, астропсихолог, музыкальный педагог, журналист. У меня несколько профессий, и во всех я реализовывалась и до сих пор реализовываюсь. И считаю, что это одно из самых важных наших одна из самых важных наших задач реализоваться в делах, которые для нас важны. Ну, профессия, да, или бизнес свой открыть. У, каждому, у каждого по-своему бывает. Всем привет! И сегодня у нас заявлена тема вместе с Надеждой Новосельской. Это человек, у которого я учусь, учусь до сих пор, глядя на ее подачу, на то, что она говорит. Она очень вдохновляет и придает мне сил двигаться дальше. Надежда Новосельская – это психофизиолог и коуч, у нее очень много разных регалей. Надеюсь, что она нам сегодня расскажет о себе еще сама. Пока мы ждем, когда Надежда подключится, я расскажу немножечко со своей стороны, раскрою тему. О том, почему важно слушать звезд, чтобы стать счастливее, более здоровым, богатым, удачливым, более ресурсным. Я начала изучение астрологии, когда мне было 7 лет. Но ну, с чего я начала это изучение? С того, что мне попалась в руки книга. Наверное, может быть, она и у вас тоже была, эта книга. Такая толстая, по-моему, темно-синяя, в 12 знаков зодиака. Видимо, там было очень много информации, если она по толщине, да, была такая достаточно внушительная. И когда я ее открыла, эта книга была у моей подруги, я настолько увлеченно читала, меня просто это захватило, поглотило. Я искала какой-то резонанс с собой. Надежда, здравствуйте. И с тех пор это для меня был такой маячок. Так, как мне принять запрос? Надежда, сейчас, секундочку. Ага, принять все. Да. А, маячок, в смысле, м -м, мне была всегда интересна астрология, и 28 лет я а, приступила к ее изучению. Так. Ура, Надежда. А, привет, привет. А вот Надежда Новосельская. Да, здравствуйте. Я слышно, как-то да. а а темно. Что? Темно? У вас темно, там в уже. А нет, мне кажется, вроде неплохо, хорошо. У нас темно уже за окном. Да. Но мы с вами позитивные, мы сейчас прибавим свет в темное царство. Надежда, я скажу, что вы психофизиолог, коуч, а какие у вас еще регалии? Что можете добавить? Вы больше 20 лет занимаетесь. личностного развития, личностного mm. развития. для этого имею NLP мастер сертификацию. Что это значит? Тренирую навыки, которые приводят к новым результатам. То есть не просто психотерапия, не просто диагностика, потому что психодиагностика это важно. Это вот у Вани приглашает себе на астрологическую коуч-сессию, показывает, что у вас было в прошлом, и ты думаешь, «Ух ты! Точно такие. И тогда ты ее в камни. Так по крайней мере, я попробовала… Да. Я была в соке, Как она мне открылась, то у меня было просто. Ну, прям цыганка по-научному. Да. Цыганка по-научному, да, это я. Да, я за 10 минут рассчитала сложные периоды, которые у Надежды были в жизни. И назвала числа, даты, явки. Вот. И Надежда описывала ситуации, которые были связаны с этими периодами. Да, вот. И мы и сравнивали, и так, как вообще в Да, и мне тоже понравилось. Поэтому, очень здорово. поэтому для меня, я буду тебя немножечко... Ты сказал, какие вопросы будут возникать у нас сегодня обсуждаться, да? У нас сейчас у всех кризис. Кто да. в Украине, кто кризис, в России, да. И мы прекрасно знаем, что наступил очень тяжелый период в жизни у всех. И никто от этого не, спря... не спрячется. Кто это понимает, поставьте, пожалуйста, плюсик в чат. Я сейчас нахожусь в Египте, и мне Бог тогда остаться здесь, потому что я здесь приехала на зимовку, я из Украины. И 15 марта у меня билет домой на самолет, но сейчас там идет тяжелая, жестокая война России с Украиной. Мы сейчас не будем обсуждать политику, да, потому mm -hmm. что у каждого свое понимание, кто-то не принимает, кто-то слушает какие-то ну, свою какую-то информацию. Одно. Это yeah. мы сейчас Одно не будем mm -hmm. Да, Но для меня, как для человека опытного и такого бывалого в этой жизни, важно системно видеть, что происходит в мире, что происходит у тебя в целом в организме что происходит с каждой клеточкой, потому что, смотрите, вот все, что с нами происходит, оно происходит почему-то. Вот если Аня смотрит на это с точки зрения планет, и там все, то я как психофизиолог смотрю, где, как клетка устроена, и какая причина заболевания, например, да? ну, например, психосоматику взять, да? Да. Если у угу. вас, не дай бог, там гепатит, то это не только потому, что вы кушаете неправильно, это тоже важно, а там еще mm -hmm. есть вещи, которые связаны с перевар... неперевариванием не другого человека. Или там mm -hmm. желчный пузырь забит у человека, у него желчь сливается внутрь. Он такой внешне люди добрый, А на самом деле там очень многие непроработанные вопросы внутри. Это уже mm -hmm. психосоматика. Поэтому, когда я понимаю причины, я, я смотрю вглубь, вот на уровне клетки разбираю. То же самое сейчас происходит в мире вот этот.. Кризис такой страшный. Он действительно страшный. И на самом деле все страшно, ребята еще впереди. Если пол Украины уже нет, в плане городов, инфраструктуры, количество людей убитых, изнасилованных, без вести пропавших. Кто-то уехал сам, кто кого-то насильно вывезли. Но это страшно. Я сейчас не буду про это. Я говорю как очевидец. Я знаю, как мои родные сейчас и мои родственники, знакомые, друзья. Я знаю, как мой дом сегодня, вот мой дом, кстати, сегодня дом мой, mm -hmm. приехали саперы разминировать. Вот. Поэтому я знаю это как человек, который внутри. Но я сейчас хочу сказать о том, что нам нужно всем понимать, что любые трудности и испытания даются для того, чтобы мы прозревали и росли. И поэтому, когда mm -hmm. человек сам себе трудности не создает, ему внешняя среда, эти трудности. Будет будто это в отношениях. Вот ты терпишь какого-то, извините, к -э -э -э ла, да? А почему ты его терпишь? Потому что ты.. Надеешься на ага. что-то, да, что коза. он изменится? А, сама такая коза, ну, да, да, ну, да. Ты да, сама и... коза, раз ты встретила козла. Ну, давайте так рассуждать, да? То есть мы зеркалим. Угу. И если ты терпишь его, думаешь, что он сам изменится. Нет, он не изменится сам. Тебе самому, самой нужно искать. Искать какие то варианты. Учиться, читать книжки, угу. ходить на тренинги, развивать свое, свое мышление, проходить страх, чтобы... Угу. В следующий раз, если он у тебя дал тебе факт по фейсу, чтобы не говорил тебе, ты сама виновата, понимаешь? А чтобы ты mm -hmm. понимала, почему это он дал тебе по фейсу. Ты кто? Ты кто? Ты жертва? Ты боящаяся? Mm -hmm. Или ты все таки найдешь способы выбраться, а не будешь терпеть? Сколько таких примеров у нас? Вот у кого кто понимает в отношениях, да? То есть mm -hmm. причина у нас в каждом. И вот эта, эта причина в каждом, когда человек... Ищет способы читать, развиваться, вкладывать в себя, инвестировать, проходить какие-то трудности, боли, в конце концов вызвать полицию на этого, на который там тебя унижает. Да? И если ты только на полицию, а сама не растешь, а постоянно ищешь, что все виноваты. Значит, ты еще не созрела для другого ну, качественного такого человека в своей жизни. И здесь важны навыки. Поэтому я буду mm -hmm. вот, э, говорить о том, как психофизиолог, как я вижу причинно следственные связи, а у Ани, как у астрологов, спасибо вам большое, мои дорогие друзья, кто присоединяется. Всем привет. К нам, привет. К нам, да, я вижу девочки из нашей группы. Да, да, да. Спасибо вам Екатерина, огромное. Поэтому, Лена, Марина. Да, это очень ценно для нас, друг друга, что мы сейчас да, поддерживали друг друга. Вот смотрите, кризис дается для того, чтобы мы росли. И если мы сами эти кризисы не создаем, то есть есть два пути развития: пороговый и рычажный. Рычажный ты включил на первую так. передачу. Кто, кто из вас водит машину? Понимаете, не да? Она для того, чтобы ты тронулась. А вторую надо потом, третью, четвертую, если это коробка передачи mm -hmm. механическая. Но если ты коробку не переключаешь и тянешь эту машину на вторую или третью передачи, машину гробишь, там какие-то трансмиссии какие-то. Я, я не мастер, я не разбираюсь. Но в общем, расход бензина. Машина выходит быстрее и быстрее, и ты не достигаешь своей цели, ты ешь только на третьей скорости. Поэтому, другими словами, если у тебя сегодня отношения прекрасны с твоим мужчиной, или там с ребенком или там еще или в работе, то это не значит, что, что надо расслабиться и почему-то. Нет. Нужно быть готовым к тому, чтобы их усовершенствовать. Довольственности мало, значит, мы застряли. Мы застряли в том, что есть. Mm -hmm. Поэтому их надо усовершенствовать, искать способы, ага, я сегодня получаю там 2000 долларов в месяц ну как бы вроде хорошо а как дальше нужно а, а тут нужно понимать если ты тысячи долларов как вроде бы все закрываешь все необходимое то помните что не развивая вперед не ища новую передачу mm -hmm. не переключая вас обязательно откинет назад потому что так устроена природа в болоте вода, вода загнивает застраивается mm -hmm. Самое да, есть стоять на месте этого нельзя, этого, да, правильно получается. Да, этого, да, совершенно верно. Спасибо большое, Маш. Поэтому человек пришел в этот мир для того, чтобы постоянно развиваться. Кто-то пришел mm -hmm. к маме, к папе, ну, это другая высокая тема, то есть это про дух, там про душ, кто в это верит, не верит. Но я это рассуждаю с точки зрения биологии и психофизиологии, ДНК, генома, генотипа. И я прекрасно понимаю на другом этап, уровне, что договорилась душа не договорилась тут уже надо додумывать но обязательно приходит мы приходим для того к этой папе и маме чтобы что-то доработать свое не доработано какой-то там высшей жизни прошлой или так далее предыдущий но даже если не mm -hmm. там вот в эти вещи не верят, то все равно ты пришел в эту семью там допустим хороших таких родителей воспитанных любящих любви и все равно ты будешь чем-то недоволен. и все равно ты будешь mm -hmm. где-то застревать поэтому все равно нужно идти и там учитывать и любовь от мамы, и от папы и, там такую дисциплину, и проходить опять же трудности, почему там мама одно, дает папа другое, да? вот мы, мы с вами об это, этом знаменительно да, слушают детские психологи, духовные целители. Вот. Если ты приходишь в семью, где мама с папой м -м, родили тебя, ну, скажем так, не в радости, Значит, это тоже ты выбрал сам себе эту дорогу, и тебе нужно искать. Вообще, спасибо тебе, что вообще пришел в эту жизнь, потому что кому-то вообще не пришлось родиться, забор сделать, да? Но я к тому, что я про трудности и про кризисы. То есть мы все равно приходим, чтобы идти и двигаться, потому что, знаете, как, mm -hmm. ты, как Эриксон сказал, а этот человек, который вытащил себя из очень тяжелых заболеваний, очень тяжелое. И у него работал только мозг. То, кому интересно, послушайте, потому что все вот эти наши трансмедитации, гипнозы, основоположник это Милтон Эриксон. Да. Все остальное да, это, да, все, да. Что пошло, это все пошло как, как наблюдение. Да. Да. да, он сам это прошел. Он услышал, как родителям врач сказ, врачи сказали: если ты до утра, если он до утра выживет, он будет жить. Если не выживет, значит он умрет. Да. Он это услышал, он был парализован ребенком он был, там, не помню каким, надо тоже я давно читала, надо опять, но ну, в смысле я запомню. ну да, не важно. И он понял, что ему надо жить. Mm -hmm. И он всю да, ночь себе. не спал, mm -hmm. он всю ночь мысли свои запускал там как-то, чтобы утром э, остаться живым. И дальше он исследовал себя, и когда его забрали, mm -hmm. и он был, а э, в его семье была старшая э, старшая сестра, насколько я помню которая родила ребенка и вот он вел рапорт mm -hmm. подстройку под этого ребенка, который агу агу ну вот малюсенький, да и он построился да, да, да. под мозг под, под мысли, ему так хотелось жить и он вместе с этим ребенком снова развивался, поэтому ну это, это очень великий человек, у него очень много последователей, у него много работы, это это великий человек. Так вот я к чему? Mm -hmm. Он сказал, э, а ему я верю, потому что, во-первых, он сам прошел, во-вторых, у него научные исследования, во-вторых все это положено на кучу последователей, учеников. Так он так сказал, если до 30 лет. А, нет, да, Люди живут до 30-35 лет, а дальше они умирают. Хоронят их 80. Да, да, я тоже слышу эту фразу. Это его, да, фраза оказывается. Да, это Интересно. что значит? Мы, мы, нам дается Вселенной Богом даются те ресурсы, с которыми мы приходим. И до определенного момента мы их развиваем. И если mm -hmm. на каком-то этапе мы расслабились и не развиваем, но развиваем эти ресурсы, эти навыки ум, душу, сердце, эмпатию, там, да, интеллект не развиваем. А у нас и так все хорошо. Ну, мы примазались там к маме, папе, при притерлись. Мы там притихли возле мужа, который иногда там синяки под, под это, ставит. ну я утрирую, понятно, что у каждого свои там mm -hmm. какие-то остановки. И mm -hmm. в этот момент, вместо того, чтобы двигаться, бороться за свое я, отстаивать свое я, выстраивать договорные отношения, договариваться, ты мне и тебе, учитывать, чего хочу я в первую очередь, то хочет другой человек. Если это мужчина, женщина.. Значит, давать человеку то, что хочет он, отбрать от него то, что хочешь ты, но при этом договариваться, уступать. Уступки — это не потому, что я там сжалась, и молчу, и терплю. Уступки — это ты мне, я тебе. Я тебе, ты мне. И чаще давать больше, чем ты хочешь взять. Это про отношения. Так вот, mm -hmm. когда мы застреваем и э, не растем, не ищем трудности сами. Вы смотрите, даже вот даже выстраивание там, отношений с мужем, который, к примеру, не разрешает, чтобы ты много работала, к примеру, и зарабатывала больше, чем ты. Допустим, мужу не нравится, что ты такая крутая, он будет тебя гнобить. Тут тоже надо разбираться с психологией и женщиной, например, с гибкой, мякой. Да, да, да. Задевать может, вот, да обижать, задевать, цеплять, вот он же знает, да, за что зацепить. Подкалывать, mm -hmm. обижать, да. И вот это было да, да, в да. Тренингах, тренингах, сейчас, где я работаю, вот с коучевыми психологами почему женщина, почему специалист высочайшего класса дорого не продает? Ну, вот есть этот комплекс, комплекс неполноценности. Сказать, а сколько да. я стою, сколько я чего? То же самое, вот, если мужчина тебе не дарит подарки, если он жмод, значит, первое, ты сама боишься сказать, ты боишься открыть рот. Второе, ты э, не ценишь себя, ты ценишь себя, как, э, там, я не знаю, на три копейки, поэтому как ты можешь mm -hmm. продавать? Дорого свои продукты, дипломы, ты может быть величайшим специалистом, но вот это человеческое, нераспакованное, личностное, оно вот сидит. Поэтому, mm -hmm. когда мы говорим про стресс и про, э, про кризис, это значит, что Народ застрял, Люд застрял в том, что все хорошо. Uh -huh. Мы все uh -huh. uh -huh. Поэтому выбирали, застряли. Uh -huh. а? uh -huh. Поэтому народ... такой кризис пришел. Да, совершенно верно. Uh -huh. Нам напоминает. Вот если брать э, личностное развитие, да, вот просто мы психологи, да, ассоциология, а психолог, психофизиолог, психотерапевт. Ну, короче, мы коллеги, да. То если мы рассматриваем человека, то на уровне вот э, Человек ⁇ человек, который состоит из головы, но клеток, вот я начала с клетки, да? В одной клетке. Да, да, да. Это часть, часть всего организма, часть у всего, организма. Да. Человек является частью Вселенной, мы это все знаем, да? То же самое и здесь получается, что каждый несет вот в этом кризисе общем свою меру ответственности, и он отвечает за последствия. Ну, например... Что такое карма? Это причинно-следственная связь. Вот что ты такое сделал или сделала в этой жизни. Ты оказалась там, где ты оказалась, или тебе дается какой-то, может быть, еще шанс. очень сильно страдала чувством вины. У многих такое есть. Я знаю, что я не первый раз и мои там родные. И близкие страдают этот а в египте осталось у меня было была такая тема я, и многие ко мне приходил мой коллега очень крутой специалист я у него я, я его консультировал меня потому что нужно задавать друг другу вопросы тогда немножечко приходит у нас вот эти пробки вылетают наши вот эти которые нас застревают так вот причинно-следственная связь карма Вот ты что-то сделал ты за это получаешь и мне, конечно же хотелось я себе говорила да кто ты такая? Что ты сделала? Что ты тут себе придумала, что-то осталось в Египте? Ну, то есть я себя еще больше обесценивала, я себя еще больше давила, что вот мне бы вот там. А потом до да меня дошло, я других тоже слушаю. Вот если бы я осталась mm -hmm. в своем доме, например, то меня бы же не было в живых. Я бы тут перед вами не выступала. Потому что mm -hmm. орки mm -hmm. меня бы убили, потому что я бы с ними попробовала психологию поиграть. Но если они пришли с автоматами, то они бы меня. Убили, изнасиловали, как это делают и моих людей, которых моих соседей, знакомых, одноклассников, которых вот так вот уничтожают. Поэтому я себе подумала, ну, значит, ты действительно что-то сделала такое, что тебе надо было здесь остаться. И вот мне нужно было поболеть, и я вот сейчас возвращаюсь, mm -hmm. я возвратила и логику, и потихоньку возвращаю душевное спокойствие и здоровье, потихоньку, это не так просто, скажу вам. Потому что кризис — это несоответствие вашего мира, мировоззрения с реальными событиями. Вот что такое на угу. самом деле кризис. Не стыкуются, да, когда? Потом, когда новый актив был. находился картинку. тот на том, этапе, mm -hmm. из... да, вот на том этапе и застрял у нас у каждого свой кризис и застал. Поэтому с точки зрения большого глобального я считаю, что у мирологи, астрологи сегодня имеют какое-то ну, не знаю, золотое время, как мне кажется. Вот смотрите, Ань, почему у вас золотое время, как мне да. кажется? Учитывая, угу. что, учитывая, что кризис наступил для людей, которые и делали что-то, и были при, присели там где-то тихоря, у них все было хорошо, они особо не развивались, а мы им себе создавать неудобства, кризис, аскезу. Почему вот эти существуют, а, вот эти как их называют. Отшельники? какие Отказ. Это же не просто диета. Это отказ от чего-то. Или, допустим, пусть мы там идем, что-то хочется, а тебе надо самому заставить себя. Но это должно быть обусловлено. Mm -hmm. Зачем? Спасибо большое вам за ваши сердечки. То есть аскеза, да, это когда почти. мы себя в чем-то ограничиваем, чтобы организм... Понял. Что-то важное. Слышу, для чего для воды, вкус, еды? Да, да. мы ждем да. Чтобы... Угу. да. И вот, смотрите, получается как? Вот в этот период, когда случается кризис, в моем понимании, вот я наблюдаю, если хороший качественный специалист, а Аня, я угу. радуюсь, что я вас знаю. Он. Спасибо, Надь, что я, разложит, я говорю, что знаю вас. Масштабно по уровню планет, по вашему, там, что там, mm -hmm. днём рождения, там, не знаю, как ты там, не считала. Да, правда, было, там, да царь, город. Mm -hmm. И м, если она прошлое мне показала, что у меня там было, я сказала, ого, вот это да, то, конечно же, назвала мне года, какие там были события, я сказала, ого, у меня прям такие инсайты пошли, то будущее простроится, согласно планет, которые расположены под ваши там даты рождения, тем более специалист может. Но этого мало. Он Конечно. Вам распол... надо работать. Вот это все. Спасибо думаю, вам огромное, друзья мои, дорогие, кто потянулся и, и нам пишет поддержку. Но те люди, которые пришли к астрологу, хорошему, качественному астрологу, и вам прописали вот эту как это называется, карту, да? Ну, карта, прогноз, да-да-да. То есть это, это не панацея, это просто путеводитель, но действие должен делать сам человек, совершать Вот. Выбор. То есть путеводитель, который да. тебя расписывает с помощью планет, с помощью… Да. Ведь смотрите, что такое планеты? Вот я так, это мое, я сейчас скажу, а вы там можете да, меня Созданные Это созданное Богом, созданное Богом э, светило, на которое мы можем угу. ориентироваться и по ним составлять путь. Так я понимаю, Аня? Да, да, да, это небесные тела, группу, которые под электромагнитное воздействие И ты, да, и ты смотришь, у тебя расписана эта карта на каждый день, или там по месяцам. И ты смотришь, где у тебя может быть яма и провал, и ты можешь обойти, у -у -у. например. Понятно, что с судьбы никуда у -у -у. не уйдешь. Но все равно, если ты хочешь попасть из точки А в точку Б, ты можешь идти долго, ковыряться, биться любом в стенку, и, конечно, в итоге придёшь, и уже не будешь рад результату. А можешь получить такой путеводитель. А если тебя ещё... А когда, не если, а когда тебя еще психолог сопровождает во время каких-то отказов, какой-то возник, возник какой-то ситуации, mm -hmm. ты быстрее придешь к результату. И вот почему, mm -hmm. почему астрология сегодня, в том числе, на мой взгляд, и другие вот эти такие э, свежные науки, которые люди так любят сегодня. Ведь во время кризиса да. даже те, которые очень и очень чем-то занимались и были продвинутыми, вот в этот момент у них и наступает прям... фрустрация, у них наступает да. кризис, и они не знают, что делать. Боже, бизнес разрушился, я, я и так не знала, что делать до войны, я и так тут, а тут еще, ой, что делать, Все, вешал, как конец света. Конечно, тут рассказывают, что рынок в Америке падает, в Европе падает, эти доллары растет, рынок там, короче, происходит все тараран. Но в кризисе да, каждый меняет и меняется постоянно, да, постоянно и выживают лучшие, умные, продвинутые и которые стремятся, те, которые прижались и молчат, боятся, их что биологическим отбором сметет, друзья. Вот так вот. Да, Поэтому потому, что кризис, наверное, говорят, это рост. Кризис, и, дорого, Я на своей страничке там проводила пять этапов кризиса, и в какое время, что нужно делать, и чисто психологический кризис, как происходит у людей, и что нужно желательно в это время делать. Когда вас захлестнуло и вы не можете остановиться, надо договориться с собой, вот я поболею 10 дней. Все, я ничего mm -hmm. не буду делать. Буду вот болею. Вот сижу, читаю mm -hmm. ренту новостей, делаю анализ. Mm -hmm. Я этого не сделала. Вот честно скажу. Я забыла. по другим говорю, сама она забыла. Залипла. И меня затянуло. Очень сильно затянуло. Теперь я вот выкарабкиваюсь. Дальше. Ты посидел 10 дней, заодно проанализировал, узнал, что творится. Потом берешь ставишь свои цели, делаешь, что тебе надо делать. И заходишь там, изредка посмотришь, чтобы быть в курсе, но там не залипаешь. Но все равно нужно быть в курсе событий. Нельзя. Сегодня общалась с одной женщиной, молодой такой, интересной, из России, она занимается коучами и будет дорого продавать. Она говорит, а я не интересуюсь, что происходит. У нас тут показывают вот это вот, вот, это вот по телевизору. А мне бабушка рассказывала, что там э, на Львовщине там как-то там... Это... Вот, для меня это ответ, что этот коуч такого маленького-маленького уровня, что я лично к этому коучу. В жизни пойду. Вот почему коуч-психолог, я считаю, должен быть грамотным, продвинутым, понимать, что происходит. Горяка, если ты не, за... не интересуешься политикой, то политика заинтересуется тобой. Потому что политика и экономика напрямую связаны. Да, конечно. Вот я сейчас сидела, думала, как, как мне привести там, рубли в Россию. Сейчас же все заблокировано. Я тут сижу, кручу, верчу mm -hmm. через криптокошелек. Сегодня уже не получилось криптокошелёк. До этого переводила. Там у меня два помощника, у меня есть из России. И адекватные люди, кстати, очень старательные и ответственные. Я очень благодарна, что не все так плохо. И воевать не надо нам друг с другом. Нам нужно выбирать себе людей по душе. Вот по... По... По, по это так, отдельно к этому. И я сегодня думаю, так, еще сделать? А как еще сделать? И я отвлеклась. нужно сюда отвлекаться, если ты чувствуешь, что надо что-то делать. Думаю, пойду-ка я поджарю себе котлеток. Я вчера приготовила себе там чуть-чуть фарша. И когда я отвлекаюсь, я ухожу в процесс и стараюсь как бы медитировать, mm -hmm. находиться в моменте. Я сижу, благодар... стою, значит, делаю это котлетки, Благодарю, что я здесь, что у меня хватило денег, что я жива. Вот. И я такая, значит, яйцо там их обмотала, му муку, яйцо. И такая прям, стоп! И пришла мне информация. А в группу напиши, в группу россиян полно, которые не знают, как перечислить деньги. Заблокированы Заблокированные карточки. Понимаешь? То есть россияне mm -hmm. не могут снять деньги, не могут перечислить. И я такая... Вот же что будет. Я написала объявление в три группы. У меня уже 10 ответов. Mm -hmm. ну, это к тому, что надо отвлекаться правильно. И за домашними делами у нас мозг это к тому, решает важные Не залипа. Вот чувствуешь, что не mm -hmm. идет. Все, ушла трансплантация, uh -huh. включила yeah. музыку, отключила мозг. Я когда капельки делаю, я тоже трансую. Когда я мою пол, я... Приговариваю, вот как вымываю полы, так я всю гадость, всю негативность, всю отжившую из своей жизни, из своей энергетики. Вот так вот просто приговариваю. Как мне моя коллега, она сейчас на войне, наша Тина, ты знаешь ее, mm -hmm. она говорит, да, да, а да. я когда уборку делаю, я говорит, говорю, как я мою, вот, кстати, я у нее взяла, напомнила, она мне раньше это делала, забыла, mm -hmm. как я вы, выбираю, вычищаю, у себя вокруг свое пространство так я освобождаю Украину от врагов. А что женщина может же делать какие-то трансы, понимаешь, это же наших сил. Поэтому это такое помогает. И поэтому, когда приходят кризисные периоды, наша с вами задача, конечно, если есть возможность пойти, а ее надо искать, пойти к астрологу гумерологу, еще какому-то другому, как качественному специалисту. Спасибо вам большое за спасибо. ваши сердечки, светочки, спасибо вам, друзья дорогие. И э, пойти получить полный расклад. И, ребята, не жадничайте денег. И запомните, в этот период, период кризисов, вот таких вот перепадов, самое лучшее на, первом, на первых позициях будет образование. Потому что те, кто... Шли, развивались, те и дальше будут искать. Потому что все активы вот сюда выкладываете. Вас могут забрать дома, машины, квартиры, деньги, вещи. Вот сегодня делали разминирование в доме и возле дома. Часа, наверное, 4 там возились. И то сказали, 50% только можно, а то аккуратно пользуются. Ну, банку поднимаешь и краской, и ты можешь улететь. Да, профессия такая, не для слова разминирования. Это столько, я не знаю, сколько Россия потратила денег на это, на это уничтожение нас, уничтожение себя. Я не знаю, какой-то безмозглый человек, а у власти, ну, к сожалению, да. Мы обещали про не говорить про политику. Да, обещали. Вот, что но это констатация того, что в этих условиях надо жить. Тем не менее, в этих условиях надо жить. Надо выгребать, наводить порядок. Да, мы осторожно. остановились на то, что нужно постоянно развиваться. Да? И если э, кремы даются для того, чтобы ты не да, сидел. Потому что, потому, что, -то что, -то что -то если делала. ты засиделся, да. тебя, тебе жизнь дает подсмечник. Очень хороший. Если ты с мужем угу. засиделась, с мужчиной своим, видишь, что уже осень. Что-то не, не то. листочки. А ты все еще просто это лето. А ты не веришь. Освобождение да, да, дома. Да. да, Людочка, спасибо вам огромное. Да. Сказали на 50% сняли опасность, но еще нужно везде очень аккуратно. Угу. Дом большой, большой поместье, летний домик, гараж, и там могли напихать куда угодно. Е единственное, что было явно, стоял велосипед и Сосед его хотел сдвинуть, это первое было. И так получилось, так. что он живо остался, но поранился. Ранен. Руки и ноги mm -hmm. в больницу попал. Ну, то есть живо остался, не разорвала его. А все остальное, люди ждут в очереди очень большая. Все много заминировано. И я там просила разные сочники, чтобы ускорить. не по блату, чтобы меня заминировали. Дожились, да? Даже это бабла. Так что сегодня часа четыре работали эти саперы, миньоры, как это называется? не знаю. Сапёры да. Да. Угу. Но более-менее, но тоже звали, очень аккуратно. А там в доме вот так все перевернули. Но я к чему говорю? Что стрессы для того и существуют, чтобы мы с вами не расслабляли булки и не думали. Дальше дело, да, Люд? Не расслабляли булки и не думали, что так будет всегда. Потому что жить надо сейчас. Радоваться надо сейчас. Благодарить за каждый момент надо сейчас. Своих любимых родных благодарить. У себя, из своего пространства убирать людей, которые не твои люди. Мешать счастья и радость и Счастливым себя полноценно. Есть, есть, есть, люди ноль, есть люди ноль, есть люди ноль, mm -hmm. есть люди плюс, есть люди стягивают которые. Так же, как вот в отношениях мужчина-женщина. Есть женщина, женщина ноль, есть женщина плюс, есть женщина минус. Но это ни рыба, не мясо, плюс это способствует mm -hmm. и развивает. Минус это тянет назад. То же самое и в отношениях. Надо брать таких людей, mm -hmm. которые тебя, тебе с которыми хорошо, кайфово, и по душе если про отношения мужчин и женщин и тут чтобы было о чем поговорить, помолчать из которых ты можешь взять пример правильно да и и вторая а если ты терпишь, ну терпила. Поэтому этом придет какой-то момент то и закончится ты скажешь а что ты делала ты терпела ну у тебя всего полно ну у тебя есть полная чаша и что ты видела мир ты видела какие-то изменения? Ты что-то видела хорошее? Нет. У меня есть что сказать. Спасибо мне большое, спасибо Богу. Я за эти 10 лет пока работаю в онлайне, я объездила полмира, не полмира Да, Хотя, -то, хотя вам -то, тоже как, было страшно выходить в официально. Это всегда страшно. Это всегда страшно. Угу. И, и странный новый, и работать в новом формате. Правильно? Ну, в интернет да, выходить. Если в, в, в одну и ту же страну едешь, в одно и то же место, ну, там все проще. Там ты уже с закрытыми глазами. Ты вот уже да. да. угу. Если ты едешь в другую страну, это всегда за то, а -а -а! это новые люди, новая ментальность, новая культура. И это какие-то стрессы. Поэтому нужно общаться, ездить, путешествовать, не заладиться на себя денег. Потому что жизнь сегодня есть, завтра ее может не быть. Это вот что касается самим создавать себе стрессы. Но опять же, смотрите, Приехать в другой город, если тебе этот надоел, это стресс? Стресс. Сделать ему стресс? Стресс. Другую страну. Непонятно. Стресс? Стресс. Новый мужчина, да. который тебя уже надоел, стресс? Стресс. Но выйти надо. Ну да. Вот ты с ним что ты делаешь, ты с ним договариваешься, ты с ним там и сяк, и а, он все равно тебя... И тебе вот тут вот червячки мучают тебя. Что тебе надо делать? Искать нового. Но не, не он, а попробовать что-то. Что ты сделала с собой такое, чтобы к тебе он относился по-другому. Потому что причина — это в нас. Спасибо вам огромное. Да, да, да. У -у -у -у. У -у -у. Хотя бы открыть рот, рот, как вы говорите. Правильно? Начать хотя бы с этого. Да, открывай рот и пробуй. Да, и пробуй. А не... Поэтому, когда мы сидим и ничего не делаем, то мы мертвы, мы, ж... мы не живем. Поэтому Ньютон Эрисон так и говорит. 30-35 лет человек живет, дальше он умирает, а хоронят его 80. Он не живет, mm -hmm. он не горит, он новым не, не живет, у него стресса не проходит, он новый, не изучает, он боится, он денег боится потратить, он на себя боится, он терпит то, что ему говорят, он терпит то, что с ним не тот, не тот мужчина, ты с тобой не, та, не тот мужчина. А что ты того делаешь, что с тобой не тот мужчина? У тебя должно быть в окружении 3, 5, 7 мужчин. Всем общаешься по mm -hmm. телефону, там флиртуешь, там встречаешься, и в конечном итоге оставляешь три, через, через которых выбираешь для ну, того, чтобы жить. И когда ты чувствуешь, что ты интересная женщина, что ты так многим нравишься, а тебя этими керамонами так и прям, а когда с одного какого-то мужчины, да, да, да, да, mm -hmm. а он на тебя женится, он на тебя, не женятся. Да пофиг, у тебя должно быть несколько мужчин, Вот ну, ты иначе за меня всеми спать, понятное дело. Тут даже об этом речь не стоит. Но общаться, э, отдавать, брать, отдавать, брать, флиртовать, давать энергию, брать. Смотрела, понравилось, дальше вообще. не понравилось, вежливо закрыла, дальше пошла. Это стресс, стресс. Но мы этот стресс превращаем в, что? в игру. Классно. Mm -hmm. Да, это интересно, поэтому, конечно. Mm -hmm. Поэтому в период стресса, период кризиса нужно идти, погадать но очень аккуратно, я к этому очень аккуратно считаю, потому что люди идут получить какую-то подсказку, а они снимают ответственность и прикладывают на того. К астрологу, к нумерологу, там, еще к каким-то специалистам. Но очень аккуратно нужно идти к человеку, изучить и посмотреть, потому что, да. потому что могут встыкнуть Смотри, на этом этапе, когда ты не знаешь, что Могу. делать, у тебя какой-то провал, стресс. Ты приходишь, тебе там что-то рассказывали, и тебе что, ушили программу, уже. закинули, Правильно? еще больше, да, вот программы, да, да. каждый же через свою призму, поэтому надо смотреть сначала, прежде чем выбрать, да. надо выбирать да. своего человека это, это, наверное, и смотреть это. его настроение. Поэтому, поэтому, когда я осторожно, когда я взяла двух астрологов в группу в обучение, потому что я так ну, относилась к этому так немножко ну, так, недоверием. И когда я увидела Анну, которая переспрашивала по несколько раз, уточняла, доставала вопросами, думаю, о, молодец, помнишь, как ты раз пришла, два пришла, послушала, помнишь, задавала еще вопросы. Да, да. Потом, да. Я когда я начала Анну раз, разбирать, ну, как бы мы обучаемся и создавать продукты, и продавать, и так далее. Когда я увидела, как она работает, слушала ее продажи, как мы, мы там вдруг внутри программы друг другу продаем, мы учимся э, давать пользу и через открытые коучинговые вопросы выявлять потребности, правильно? Али? Да, да, да, это был как вообще ты? отличный опыт. Мы очень друг другу помогали. Мне многие девушки, с которыми я общалась в паре, очень помогли для себя что-то прояснить. За эти а, пол я эти наблюдаю. А я, как тренер, наблюдаю, считываю, анализирую. И мне Аня понравилась. Поэтому я к Ане пошла на консультацию. Что Аня сделала? Она посмотрела мое прошлое, покидала, порасчитывала и попала туда, куда я такая думаю, как это? Но она не гадала, она научно это обосновала. И потом, конечно же, я сказала себе, супер, если ты такой научно обоснованный, добросовестный специалист, еще плюс психолог, музыкант, кто-то там еще? Ну, это вообще. Да, Поэтому журналист. я рекомендую Анну не просто потому, что она моя ученица, а потому что Аня высочайший, высочайший профессиональный пробы человек. Так, что написано? Классно, 3-4-5 мужчин, это интересно. Да, а вы только сейчас вы про это узнали. У нас должно быть много мужчин. А нам как внушили с детства? Забылы, выборы, доехали да до Боры. Вот это одного mm -hmm. выбрала, то и молчи. Ничего подобного. Мы выбираем и общаемся. Смотрите, еще раз. Мы общаемся, коммуницируем, играем. Мы отдаем им признание, мы хвалим, мы флиртуем, мы получаем тоже там подарки, внимание, заботу. Ходим на свидание, смотрим, чем он дышит, что он говорит. Мы его тоже изучаем. Понравилось? зацепила? Mm -hmm. Все. Следующий мы... Что он говорит о других женщинах, еще тоже важно, У меня вот это вот всегда, я обращаю внимание, как да. мужчина говорит про других женщин, вот на, на улице, про каких-то женщин да. по телевизору, вот. В курсе диагностика мужчин, в курсе диагностика мужчин у меня 26 уроков, я там даю прям, прям пошагово, обрати внимание, о чем он говорит, как он говорит о женщине, как он о маме говорит, а что у него было в прошлом, а как он рассказывает, чем он занимается. А спроси у него, а какие у него были самые, самые неприятные моменты в жизни, как он с ними, и послушай его. Потом спроси, а, нас... а помнишь, какой у тебя был самый интересный период, когда ты победил тебя, и он так рассказывает, рассказывает, а ты его слушаешь в подстройке, ты его там где-то знаешь, где ему сказать, чтобы зацепить на пике эмоций, и он с тобой сформулировал победу на фоне твоего mm -hmm. эмоционального порта. На пике эмоций, mm -hmm. поняла? Вот когда мужчина опять да, спрашивает, он там, и где-то да, да, ты а, здорово, ух ты, молодец. Вот, вот это да. все ты ему постройку стройку пошла, вот ты в энергетику его зашла, и он, когда будет в следующий раз, где-то какие-то у него будут там моменты связанные с плюсом, он будет тебя вспомнить. Круто, да. Это НЛП, правильно, насколько я понимаю? А что такое НЛП? НЛП – это жизнь. НЛП, опять же, да. взято mm -hmm. из рабочих инструментов эффективных, которые применяли люди, их исследовали, mm -hmm. сканировали и выдавали жизнь. НЛП – это, mm -hmm. не наука, это не наука, это практика, которая отслеживалась в эффективных... Достижения в человеческой жизни, здоровье, в отношениях, в деньгах. И да, потом выкладываются в чёткие инструменты. Бери и делай. Вот что такое НЛП. Да. Но, да, это супер это, инструмент. О, это манипуляция. Манипуляция, манипулирование, терапия. Нет. Нужно что нам тут пишут? Конечно. А я, кстати, в свою очередь хочу это пригласить это зрителей надежде на консультацию, потому что надежда тоже проводит безоплатные 30-минутные консультации, где помогает слабые, экспертам да. прояснить их пробелы, да, и наметить путь развития. И для тех, кто себя позиционирует в качестве астролога, нумеролога, психолога, я очень советую надежду, потому что работа да. в группе и работа лично с надеждой, это очень ну, дорого стоит. Так что я, я ручаюсь за качество. Это очень важно. Спасибо. Рекомендую. Ну да, так надо сейчас объединяться, помогать друг другу. Особенно критический моменты. Вот я сказала, да, при всем при том, что идет вражда между россиянами и украинцами, мы все равно должны подниматься над над собой, быть выше, быть мудрее. И вот сейчас не нужно перевести вот рубли. Я такая думаю, ну там там я так написала в группу. О сколько пришло сообщений. Сейчас закончится эфир, то было договариваться о встрече. Поэтому, То есть кризис, важно вовремя останавливаться если правильно. Надо подниматься, а когда не идет, надо остановиться, заняться делами, и придет решение. То есть надо вот эту вот волну ловить, я так понимаю. Э -э, ну мы, мы сегодня с вами говорим о чем? О кризисе. Когда большой <н Splinter floating velocidad> yeah. кризис, что <н rounds> это значит? Что кризисы нужно самим себя создавать? Что Человек приходит в эту жизнь для постоянного развития. А развитие это новое, необычное и страшно. Новое это всегда необычное. Это всегда трэш. Новое это всегда. Я привыкла к этой подушечке, она мне нравится. Ну, что, мне тут новое, да? И так во всем. Мы все ко всему привыкаем, мы не хотим нового. Новое это развитие. Путешествовать, новые мужчины, новое знакомство, новая чашка, новая дорога, по которой ты идешь. Вы замечали, что вы стараетесь идти по одной и той же дороге? Ты да, одним и тем знаю? же маршрутом. Да. А ты возьми себе, наметь себе каждый день менять маршрут. Вот просто иди другой дорогой. И это тоже будет расширять твою… И это тоже стресс. Поэтому люди, когда прилипают к тому, что у них все хорошо, они застревают в развитии. А так устроена система жизни, что все время должно идти старое, должно отходить, новое приходить. А новое – это познание. Это почему старики могут жить долго, если они постоянно развиваются, развивают мозг, IQ свой, читают много, какие-то проходят тренинги, изучают, они, с ними интересно общаться, они, они просто офигенно. Вот у нас есть Людмила в нашей группе, мы ее все очень любим, потому что она настолько знающий, интересный человек, и ей нравится развиваться, потому что она понимает что мозг для того и существует, неопортрек, чтобы вот туда идти, кверху, к Богу, и тогда болото застраивается. Но при этом читать и развиваться этого мало, нужно еще и телом заниматься, нужно еще какие-то цели ставить, нужно еще чем-то заниматься таким, чтобы постоянно был приедет. Когда мы останавливаемся, правильно, как когда мы останавливаемся, то тут приходит извинение какой-то собственный, какой-то новый Пинок, который нас заставляет пересмотреть. Вот тут... Да, немножко. Видео. Вот. Да, в общем, надо двигаться медленно, но верно а, хотя бы с какой-то скоростью. Ну если вперед, да. Делать. Да, расскажи, ну пожалуйста. Вот сейчас э, период, период кризиса. Больше добавилось э, у тебя желающих на консультации астрологии? Скажи, не больше будет. добавилось. Людям ну, интересно, что да. да, да, да, да, да. Да, то, что будет с работой, что будет с бизнесом и так далее, потому что нельзя, как бы, ну, нельзя просчитать все варианты. Да. А здесь можно посмотреть немножко с, с другой стороны на эту ситуацию и какие-то подсказки дать человеку, за который он может зацепиться и ну, размотать этот клубок, найти выход как вот из лабиринта по клубку какой-то герой выходил, я забыла, нить ориадный, помните? забыла героя, который выходил по лабиринту, ему дали клубок, и он по клубку выходил. Ага, ага. Да. По клубку. Да. Вот это А, что а тут ты даешь а э, метки, которые волнул через планеты. Правильно я понимаю, как я нас Да, да, да, конечно. Угу. Да, то есть это... На каком этапе человек сейчас находится, на каком этапе своей программы? Какой сейчас у него путь и вообще что дальше за горизонтом его ждет, к чему все это идет, ну чтобы, потому что бывает очень тяжело и человек руки опускается. А ты можешь сказать, что знаешь там через полгода у тебя будет подъем, ты ну, настройся на этот подъем и смотри да, в сторону и... подъема руки и это уже дает силу двигаться вперед, а не сидеть в болоте и вот. Аня, сколько у тебя 30-40 минут консультация да. бесплатная, да? Да-да, но обычно я больше ну, с Я тоже может. больше, ну, вообще, 30-40 в минут, даже час да. бывает, зависит от того, насколько тебе человек нравится. Если мне нравится человек, я могу да. больше с ним работать. И бесплатно. Да, потому что, что... бесплатные консультации мы даем возможность раскрыть, осознать, что болит, что ты хочешь, и какие-то дать первые намётки пути, что надо делать. Я согласна, да. Я тоже работаю час mm -hmm. где-то в среднем. Mm -hmm. И насколько важно будет... вообще... Приходить вот на эти консультации ⁇ это же тоже шаг, который человек боится сделать, потому что ему страшно. Да, да, да. записывается и не приходит. Это страх. Это тоже страх, опять же, страх. Во-первых, это страх... Да, страх изменений. Да, да. Какие? страх изменений. Во-вторых, это безответственность. Ну, безответственность, я согласна, да. Я, я сразу предупреждаю, если вы идете, то сразу знаете, что следующая консультация я вас уже не возьму бесплатно, потому что я трачу свое mm -hmm. время, настраиваюсь на вас. И тебе Конечно, такое. да. Mm -hmm. Во-вторых, во с человеком вы ознакомитесь с тем, что. Он... Да, вот ты ну, ты после консультации подарки. Ты, наверное, тоже да. тоже какие-то подарки. Сюда. А, ну, подарки у меня видео с консультацией, где мы заходим вот по вашей системе в будущее. И а, ну, это хорошо, потому что у человека есть возможность а, по -по посмотреть то, что он сначала не уловил во время консультации. Да, это очень важно. Видео потом вот на себя со стороны, посмотреть, на свои реакции отследить. Ну, по крайней мере, я так делаю, когда свои видео отсматриваю. И очень много чего видно да, бывает. Да, да, да, да, согласна. Да. бесплатные консультации. Наши бесплатные консультации да. — да помочь вам взглянуть на себя. Есть предложение пойти mm -hmm. в программу какую-то, но вы... это не значит, что вы должны ее покупать. Мы на бесплатных консультациях помогаем людям осознать точку А, где вы сейчас находитесь, и то, чего вы хотите. Каша на самом деле в голове, они не понимают, чего они хотят. И тогда, когда ты понимаешь, как тебе помогают планеты, под тебя настроены, как вот в астрологии, да, да. простроенная твоя цель и пуль туда, то тебе намного проще идти по этому пути, собственному пути. Потому что когда у тебя нету своих целей, нет своих хотелок, то ты выполняешь цели и хотелки других. И ты энергию свою отдаешь в никуда. Это точно. Да, Аня дает записи консультации. И я даю записи консультации. Но я даю, даю вот такие консультации, разбор и даю подарки после, после анализа отчета, после отзыва. Почему я даю да, анализы отчета? Отчет. Вот те, кто психологи курсы, да. да, причем по это структуре, очень пока важно. человек пишет, он, да, он как бы подводит себе и то что было, чтобы. Он сам получает Но пользу для правильно. себя, когда он анализирует то, что он получил. ...полезно проанализировать, что для вас было ценным, полезным, что вы будете делать, и тогда в вашем бессознательном уже выстраивается программа. Вот. Поэтому записи и подарки да, ты... после консультации. Поэтому не бойтесь приходить mm -hmm. на бесплатные консультации. Задача, mm -hmm. mm -hmm. коуча, специалиста. Mm -hmm. Да, анализ, анализ прежде помогать, всего вам и показать. И вам и да, сколько раз я писала, и да. я понимала, что это для меня важно. Я вспоминаю, я да. записываю. Мой мозг это фиксирует и уже может работать. А если мы послушали и ушли, то мало да. остается вот, вот, эти вот этих зёрен. Хорошо, Опять же, смотрите, ретикулярная формация отвечает за фокус внимания. Если вы фокус mm -hmm. внимания распыляете, то ничего в голове не остается. Поэтому фокус внимания — это ретикулярная формация. И вы пока пишете, ваша рука... Она же часть вашего тела, а тело то есть бессознательное, понимаешь? И да. пока ты пишешь себе там, ты, ты остановил все процессы, ты как бы погрузился в себя, и ты вот пытаешься удержать мысли, и ты записываешь. И тогда, даже если ты никуда дальше не пойдешь, ни в какую программу, даже не пойдешь там, и предложил там мастер пойти с тобой, то все равно тебе остается польза, понимаете? Поэтому Конечно. я рекомендую идти в такие консультации. Я недавно ходила к своему коллеге, у меня, я застряла, у меня было две большие проблемы, которые я внутри не могла разобрать. То есть самому себя трудно разобрать. Очень. Смотрите, систему можно изменить изнутри. Увидеть да. поломки, неполадки только снаружи. А для лист, который правильно да, задать себе вопросы, и вы подсветит, mm -hmm. вытащит тебя, вот что у тебя сейчас есть, и что ты хочешь, там, и пока какие-то варианты выхода. И тогда -то, ты после консультации записываешь, вот пошагово там пять вопросов надо ответить, у тебя как бы схлопнулась твоя программа, твоя картинка, и тогда ты.. Не сейчас, так потом, может, придешь на ту же программу. Может, вообще никогда не придешь. Но пользу ты оставляешь человеку. И человек тоже помнит этого специалиста как, ну, как специалиста. Так что это всем полезно, ребята. Пользуйтесь таким моментом и не стесняйтесь. Пользуйтесь консультацией. Ну, а мы подводим итог. Ань, как да, вы знаете, вот, ага. вот что, угу. а, что главное, зачем, зачем нужен кризис? Угу. Да, кризис Почему? нужен для роста. У нас нам дают другую картинку, на которую мы должны реагировать, весь свой багаж собрать. Если мы, и, если мы, если мы сами себе, себе, себе кризисы а это новое. Угу. А кризис это новое. Да. Кризис это новое. Да. Со стороны людей, которых мы бессознательно к себе притянули, угу. изначально запрограммировал в себя свою, свой путь. Мы этого не И потом, когда мы смотрим да. на кризис, ну, пройдя его, мы понимаем, для чего он был нам нужен. Если мы выросли, мы, мы понимаем, что ну, это во благо, в принципе, что-то было. Да. То есть это тяжело, но мы выросли благодаря вот этим вот изменениям. Да, мы, мы стали новые навыки приобретать. Не по старому маршруту пошли, как мы обычно ходим, там действуем, с... а новая картинка, ты любви, должен быть сознания. новый и по-новому реагировать. И да, и в кризисе закаляется дух, закаляется сила внутренняя. Если ты свалился, то тебя волной смоют. Никому слабые не нужны. Mm -hmm. А если ты нашел себе силы пойти на консультацию, разобраться с тем, что у тебя происходит, как тебе это вы выйти, и ты уже с помощью того же кризиса найдешь выгоды, плюсы. Вот я сегодня вытащила сок апельсиновый из холодильника. Два часа, не знаю, куда эта бутылка делать. Вот, я думаю, а зачем мне вот этот смех? Ну, то как будто надо мной смеется. Литровая бутылка, ну там половина осталась. Вот это да. Да. С я вас вижу, вылитый сок. Да я его, делаю. я знаешь, я его вытащила. Да. Вот что в этом, а вот об этом поговорим. Ну найдется, просто смешно. Но это я шучу, конечно. Но каждая трудность приходит для чего-то. Она для чего-то приходит, угу. правильно? Согласна с тобой. И в да. момент трудности, когда ты идешь, например, тебя мужчина твой там угнетает, а ты сидишь и ждешь, угу. когда он тебя контролирует, ревнует, там унижает, а ты сидишь и ждешь, потому что привыкла, что у тебя полный холодильник и, и квартира там все есть. Ну и сиди. А для того, чтобы выйти, это, это оставить, может быть, надо пожить в однушке, и чтобы холодильник был напустую, наполовину пустой. Mm -hmm. Понимаешь? Здесь вот тебе... можно. Слушай, Плюсы, плюс надо. Да. Да. да. А если ты да, да. сидишь, и боишься, mm -hmm. то и, и придет какой-то новый новый кризис. Как тоже та же война, как сейчас пришла. Вот, поэтому. Друзья, спасибо большое вам за внимание. Аня, приходите на физиолог. консультацию к нам, ко мне, к Надежде Листоровне, к психофизиологу, ко коучу. Подписывайтесь. Психофизиолог, психотерапевт, коуч, наставник, покажу. Да, мне. и не бойтесь нового. Не бойтесь новых физиолог. людей. Новые люди да. — это всегда новые возможности, это новая энергия. А салон, это новый обмен. Перебор, для, меня, для, меня, для меня теперь уже, я и верю, если хороший специалист. А, спасибо, на Потому что действительно правдивые вещи, что с тобой было. Если ты видишь, что с тобой было в прошлом, как у гадалки на картах, а это научно обоснованная вещь. то ты вот такие глаза думаешь, ну вот как это? И тогда начинаешь верить mm -hmm. и понимаешь, что можно простроить да, вот эту дорожку, да, путь, по которому ты пройдёшь да, ступ... более ступеньки. Угу, просто да, пройти смотрите. по ступенькам подготовленным. Друзья, если есть, вопросы, если есть вопросы, задайте, если нет, будем заканчивать. Да, или пишите ваши вопросы под коммент в комментариях, мы будем отвечать с надеждой. Да, подписывайтесь. Записи, кто, будет, кто будет слушать запись, тоже пишите вопросы, мы с удовольствием будем отвечать. И да. бесплатная консультация, та, консультация, пользуйтесь моментом, получите алгоритм, как выйти из кризиса. И стать еще сильнее и интереснее, и процветать. Записы Точно, на Надежда. Да? Конечно, да, обязательно. Большое, Аллочка, все, всех благодарю. Всем Надежда, вас. спасибо. Всегда с вами приятно общаться. Вы очень сильная женщина, вам процветание и здоровье. Вы нам нужны. Спасибо вам огромное. Мы вас спасибо. очень любим. Мы благодарим. Прорвемся. Спасибо. Будем еще лучше. Да. Всех вам. Пока-пока. До свидания.